видео посмотрела, да, вчера mm -hmm. Прикольно, так на тебя сострануться. Ну ладно, это было первый раз. Я думаю, другие будут уже лучше, а то я там увидела себе такую бедную бедняжку сидеть. Не, ну ты же с этим пришла. Ты же пришла с этим разобраться. Я же заметными станешь. И ну даже да. мне интересно, как я теперь, наверное, изменилась, другая стала ну немножко. Да. да, да, конечно. Расскажи, как твои дела, что может быть у тебя что-то еще новое? Да, вот почему я и написала про этот а, сеанс, теперь я думаю, что... Не думаю, а вот я заметила, чем ближе приближается мое время отъезда, тем а, я... ну как бы это... Я больше думаю, или во мне там что-то такое начинает, что «а как с работой?» Ведь же я еду, работать, то теперь нету, я вот <смех> в свободной пауне. А, раб... а ну, работу-то я найду, это ну что-то будет, не в этом дело. Дело в том, что у меня работа ассоциируется вот это лопатой, кирка, и давай работай. <смех> и... Ну вот что так легко все не, не, легко, это это не, не может быть легко. Работа это что-то трудное, тяжелое, что работать. А я-то этого, как бы это я-то три коза, которая все лето, ты все пила, все пропела, так поди-ка поплеши. Я вот замечаю, что я вообще по, по натуре, я такая, да. Ну, я тебе сказала там. Пофигистка. Ну да. На самом деле, но ну, мне пришлось все это прятать очень много лет. Не могла я такой быть. Потому что не вписываешься. Это ненормально, неправильно, правильно быть такой суровой, такое все думать, все по полочкам раскладывать. А такое, что какие у нас планы? А какие? его знает, какие, куда ветер тут. Да, вот так вот. И я так заметила, что... Ну, наверное, чем я больше стала замечать, тем во мне больше это стало выходить, что ну, работа -то тяжелая штука, а я-то как-то... Вот меня и туда, и сюда. Я понимаю, что это вроде легко, а что-то там такое... Подожди, что-то тебе кирку то с лопатой придется в руках подержать. Ну, как бы... Как бы это обязательный атрибут. Вот нельзя, чтобы так все легко, и вообще откуда придут деньги. Как-то деньги приходят. Да, я там могу э, вник, ну, проникнуться этим, что все изобилие, есть изобилие. Конечно, изобилие это все. Вот ты дышишь воздухом, тебе не надо за это платить. Тебе не надо выпрашивать, дайте мне глоточек воздуха. Я хочу вздохнуть наконец-то. Вот он есть, и как бы красота, природы. Ну, сама понимаешь, да? И э, откроешь кошелек, даже если у тебя там мелкие деньги, все равно у меня много денег. Это понятно, но вот что-то такое есть, что, ну, наверное, это не мое, но оно вот во мне сейчас и начинает, что Давайте о себе знать. Хотя я все понимаю, что легко. Вот я... Да, я поняла. поняла mm -hmm. Уровне ума-то я много знаю, но я не могу себя почувствовать. Эм... Я не могу прочувствовать, что это легко. Что нет проблем ни в чем. О, вот сейчас опять... Проблема есть. Ну, а так что происходит? Мы теперь каждый день в спортзал ездим с моими соседями. Я думаю, что... Даже я бы сказала, почему я раньше это не делала. Это мне тоже нравится. Вот ощущения в теле меняются. Я уже... Вроде ты там напрягаешься, думаешь, о, мускулы будут болеть. Мне соседка пишет, ну как то там, Таня, у тебя ничего? он мне нормально. Ой, а у меня там болит, у меня здесь болит. И до этого они ходили в зал, они ходили годами туда, а я не ходила. Я думаю, что это с вами. Вот, про работу, если она не нравится, как в школе, например, я работала. Вообще мне и нравится. Иногда так было интересно, но не в школе. Вот Когда ты гонишь эту программу и детей запихиваешь в эти рамки, я понимаю, он не может, он тоже старается. Когда вообще-то у детей глаза меняются, когда к ним по-другому относишься. Ну да, это, да, да, это, да. Было, это было классно, это вообще для меня было открытие, потому что я раньше что-то так тебя тоже не могла вести. Вообще дети меняются, и когда тебе говорят, а, а сегодня мне понравился наш урок, это же вообще от детей слышишь, ты их не спрашиваешь. Да. Кто-то вдруг так все встрепенулся и говорят, и мне тоже, да, это что-то такое. Почему вот так с детьми не, не работать, это, это просто в удовольствие. Ну, Там тоже надо границы держать, чтобы они тебе на шею-то не сели. И это тоже интересно. И в то же время э, идет общение. Ты с ними, они с тобой, взаимодействие, это, это вообще классно. Тут даже дело не в, не в знаниях, которые ты даешь детям, а именно... Никто не учит взаимодействовать. Это да. же важнее, чем знание. Вот да. откроем да, это, все получишь. А как нам повзаимодействовать, до да хрен его знает. Потому что мы это не... Нас не, не, не учили. А это самое важное. Выходи из всех концепций. Из всего того, что ты однажды слышала, читала или знала. Это ни на что не похоже. Это ни с чем не сравнить. Это а понимание находится за пределами любого объяснения. Это мощный свет, это мощная сила, ясность, абсолютная трезвость. И пусть эта сила проявится в полной мере. Мне так в груди очень тепло. Сейчас я такая. Я как будто все растворилась. Да, нет. Никого нет. Да, тут какие прикросы, смешно Вот и посмотри сейчас по поводу работы, То, что тебя смущало? Страх этот, который, что работа должна быть тяжелая? Ведь работа это не жизнь. Да, точно, работа -то это не жизнь. Вообще, зачем слово работа? это такое работа когда все легко это все легко тогда ну и также и с деньгами я могу получить большое количество денег или какое-то не то что я привыкла деньги это просто энергия да почему надо думать что большое количество денег это это что-то такое, чего ко мне не может прийти или я я не допускаю прихода, потому что это много, это же неестественно или что вот там какая-то мелочь это нормально, а много это не заслуживаю я вот еще что я же не заслуживаю это это только мысли я могу создать себе счастливую жизнь да. Да. я могу быть всегда счастливой как бы так мне ничего не мешает быть да. так да если ты довольно счастлива, какой страх ты? его там нет когда ты довольна и счастлива он там отсутствует. Ну, страх. Он, что это такое? Он не чувствуется страх. Да. Если ты в таком состоянии, какой страх? Я не да. могу их почему ты не можешь жить в таком состоянии? Кто тебе мешает? Да. Вопрос, конечно, интересный. и кто, наверное? Не мешает жить все время в таком состоянии. Зачем мне страх? Чего бояться? Это я, да? Вот это вот сейчас это я. Да. Могу быть такой. Да. Где я не чувствую, где я не вижу и не чувствую никаких границ, да. и не мне ничего не препятствует, вообще нет ничего, все всегда хорошо. Ну так это же ты чувствуешь? Ты это проживаешь да, сейчас? Да. Ну, значит, кто это, может быть, еще, если не ты? Да, здесь никого нет, кроме меня. Все всегда хорошо, мне ничего не мешает. Все открыто, все... Ну, возможно, все, да. И самое интересное, что нет никаких границ, ничего не. Да, интересно. Тут и нет сложностей. Какие сложности Да. <мас> сам считает что-то недостойный. И сам себе придумает что-то недостоин, вот чего счастливой жизни, да, ну такой. Беззаботный. Да. Ну да, беззаботный нужно назвать. Но это же возможно. Ну да, вот все возможно. Потому что не ни, ничего не препятствует тебе. Значит, возможно все. Если тебе все возможно, зачем препятствия создавать? Или... Для чего? Вопрос. Что-то мне и так хорошо. Так легче еще подумать, что сценарии могут быть вообще какие-то повратительные. Да, сценарий-то можно любой составить. Это что значит посмотреть на свою жизнь как кино, да? Я снимаю свое кино. В главной роли я. Продюсер, все такое, это тоже. С комментария. ну если например я тебе там на другой сценарий то э, то мне нет нужды в чем-то сомневаться и бояться что этого не произойдет в этом нет необходимости зачем Ты знаешь произойдет что-то другое ну, да. тоже прикольное Суда. Да. Но все равно страхи этот просто чувство это не это не то что я чем я являюсь Нет. Нет. значит то что я там чему чего-то недостойно это тоже чувство недостойности и не лишь достойно вот вот сейчас то я всего вот прям достойна не обсуждает ну только посмотри откуда берется это чувство недостойности. Ну не от меня это берется. Во мне этого нет, вот если так. Из этого чувства смотреть, что я все могу, там нет чувства недостойности. Mm -hmm. вот, вот это вот все есть, что все, возможно все. Да. Просто дело во мне, что я хочу выбрать, поиграть. Да прикольно зачем я беру тоже играть с чем мне не нравится это сейчас вот совсем другое чувство которое я не не в первый раз не во, не во второй это, это это другое да, да. вначале была такая тоже пустота что я вообще пусто просто пусто а потом это пришло что я что нет никаких преград, mm. что мне ничего не мешает абсолютно. No, ну, просто я это почувствовала, прочувствовала, я это прожила, что нет ничего, что мне мешает, когда я... Когда, mm. возможно, все мне ничего не может мешать. Да. <небудь> да. Да, это так очень интересно. Но, конечно, может быть, еще бесконечное множество этих уровней, на которые можно попасть. Это просто открываешь разные грани себя. Да. Здорово просто. Даже какой-то такой образ в моей голове возник, что я просто смотрю кино. Ну да. Своё кино. Кино о себе. Да. И в то же время я могу все это изменить. Да. Замечательно. Играть какой-то фильм, почему бы не на Оскара играть, а не какую-то там... Вот именно. артист гениальный, блин. Такой же истинный этот режиссер. Вообще можно сыграть офигительную